Друзья, всем привет! Вы на канале Fishing Кинка. И сегодня я выбрался даже не на рыбалочку, а больше потестить свой новый спиннинг Cesta Blackstar 83 длиннее. Ну, тут, по крайней мере, течение. По низам не будем тестить. Будем примерно буду от 6 до 14 грамм, кидать. Тест ее заявленный от 1,5 до 20 грамм быстренько собираюсь и более подробно уже все там на месте расскажу. Ну что, друзья, все, я в пути к точке ловли, точнее, к точке испытания спиннинга. Сегодня рыбы скорее всего не будет, процентов 95. Эту точку я выбрал для, для того, чтобы испытать на дальние забросы. Тут протока имеет широкое место. Конечно, имеет своя ямка, где я все-таки надеюсь, что-то может быть и попадется. Пока идем, расскажу маленько полностью про мой комплект. Ш катушечка у меня Шимана Страдик 16 го года, САИ-4. На ней намотаны бюджетные бюджетный шнур восьмижилка Daiwa G-Braid в размере 0,6 по японской классификации зимой незачем убивать дорогущие шнуры буду тестить первое, что я повесил, это 8 грамм и трехдюймовый виброхвост сейчас проберемся по, по сугробам не пришлось сидеть но все ребята вот я на месте ну и первый заброс так 8 грамм конечно парить сильно не видно будет но постараюсь максимально комфортно снять все погнали бакстар аксессы 83 8 грамм 3 дюймовый и прохвост непонятно но палка легко кинул посмотрим будет отрыж о есть 8 грамм отрыж есть на яме слушайте даже и какой-то стук даже есть. Не. Палка чувствительная. Опа, есть, села! Ребята, что-то села с выброса! Это хорошо! Вот и палочку потестили! Ну что-то небольшое, ну прям нормально! Сейчас посмотрим! На меня просто идет сейчас! Ой-ой, щучка-щучка! Не, нормально щучка! Около килошка. Я не ожидал, ребята, честное слово, смотрите. С выброса села. Щука, вот мы я испытал палку. С третьего заброса. Вот такие вот дела. Сейчас мы сфотографируем ее. И отпустим тебя. Отпустим, дорогая. Тихо, тихо, тихо, тихо, дорогуша. Вот такая, ну нет, игра, наверное, на 700. Да, вот такая щука. Палочка Блокстар обновлена. Я даже не ожидал, ребят, честное слово. Отпускаем. А, фото не будем. Отпускаем. Вот, все, рыбка улетела и уплыла. Вот это, да. Вот это результат. Вот это неожиданность. выброса последовала поклевка 8 грамм Блин. сейчас еще раз приманочка вот такая копия и печи панк кинфанг инстинкт вот и обрыв вот и вы видели дин динамику палки все нормально все работает Будем смотреть видео Блин, я довольный палка уже это, Ребята, ну прикольно Реально прикольная Палка У меня больше даже Сильверада Чем Сильверада понравилось Все, поставим сейчас 9 грамм 9 грамм По восьмерке что скажу По восьмерке все визуально Великолепно Кончик полностью работает, на камере наверное, было видно, полный контроль. руку, ну по-честному через раз, где ребят, но поплотнее начинает, ну чувствуешь руку. Так. ставим 9 грамм и виброход сапоги Джон Джока Шейкер. Который не раз показывал здесь результат все погнали 9 грамм 2,5 с половиной приманка жуки шейкер заброс Во. здесь уже даже по 9 грамм поинтереснее. касание одного Но ну, 9 грамм вообще четкая отрыжка. как-то на графит лидере на свирерадо у меня жужжание феврокарбона поводка по посильнее чувствуется маленько позвончи не ребят нормально нормально тоже ну, конечно если 8 нормально то и 9 это тут без вопросов палкой Хотел ее продать, не буду продавать. Точно не буду продавать. 6 грамм. Кэйзи Погнали. Ну, норм. Так, давай. Блин, маленькая. мелко то даже до шести грамм а нет все отрабатывает кончик не так уже активно работает отсудить можно Множить. Нет, 6 грамм. Все, кончик показывает. Показывает. Визуально отслеживать можно, напоминаю, что есть еще течение, не такое, конечно, сильное, но оно присутствует. Запрос, конечно, шикарный для таких условий. Вот, все, падение. Не, нормально. На камеру на видно. граммами комфортно работать все поехали 10 грамм 3 дюйма вибрахвост. и приманка улетела великолепно тоже их активка появляется визуальный конечно контроль вообще на высоте Там ее, Четкий отыгрыш. Опа, блин, друзья, было похлёстно. Опа, добра... О, что такое-то? Два удара было. Друзья, ну все, будем заканчивать нашу первую рыбалочку спал со спиннингом Сеста Backstar. Что могу сказать, первые впечатления положительные только эта палочка оставила. Работа от 6 до 10 грамм. Палка чувствительная, что касается и изувалки. Изувалка вообще на высоте от 6 грамм. Очень комфортно отслеживать по кончику. В руку, конечно, не чувствуешь. Ну и напомню, что и шнур, здесь у меня 0, 6 стоит на улице минус 20 все подмерзает а от 8 грамм очень все комфортно все чисто все видно все чувствуется и удар чуть почувствовал я и камушки все на дне все чувствовал короче прикольная палка буду тестить дальше интересно посмотреть ее на низах на верхах а вот такой сегодня среди рыбалка была в тестом диапазоне в где-то. Да. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. пока-пока.